приготовим меренговый торт для теста нам понадобится 150 грамм масла 80 грамм сахара 4 желтка и 280 грамм муки для этого отделяем белки от желтков яйца должны быть охлажденными уберем белки и посуду в котором будем делать меренгу в холодильник так белки быстрее схватятся таким способом я отделяю белки от желтков но вы можете использовать другой метод. Желтки и масло должны быть комнатной температурой. Берем 150 грамм сливочного масла и смешиваем 4 белками. И хорошо перемешиваем. Тесто можно делать руками, либо воспользоваться миксером. Постепенно добавляем сахар. Сахар нам понадобится 80 грамм. Тесто нужно хорошо взбить, поэтому я воспользовалась миксером. Когда масса станет однородной, постепенно можно добавлять муку. Мне понадобилось 280 грамм муки. Хорошенько замешиваем тесто, оно не должно прилипать к рукам. Скатаем его в шар и завернем полиэтиленовой пленкой. И уберем в холодильник на 15-20 минут. Пока тесто находится в холодильнике, мы займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 250 грамм ягод, свежие либо замороженные, 2 столовые ложки крахмала и 2 столовые ложки сахара. У меня оставалось 150 грамм замороженной вишни, поэтому я ее взяла. Но лучше добавлять побольше ягод. Очистим вишню от косточек и добавим 2 ложки крахмала и 2 ложки сахара. И хорошенько перемешаем. Крахмал не даст вытечь ягодному соку. Застелим пергаментную бумагу в форму и распределим равномерно тесто. Также не забудь сделать бортики и проколоть вилкой теста. Выпекаем в разогретой духовке на минут при 180 градусах. Пока тесто наше готовится, мы сделаем мерингу. Для этого нам понадобится 4 белка и 250 грамм сахара. Еще раз напоминаю, что венчики и посуда должна быть охлажденной. Для начала взбиваем белки, а потом постепенно добавляем сахар. Сбиваем белки с сахаром до крепких пиков. Проверить можно так, переверни чашу вверх дном, если ничего не стекает, значит все готово. На тесто выкладываем ягоды и равномерно распределяем. Видно, что у меня не сильно много ягод, поэтому лучше добавлять побольше. поверх ягод добавляем мирингу и также распределяем и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусов Вот такой у нас получился тортик. Приятного аппетита! Не забывай подписываться и смотреть другие рецепты на канале.